Всем привет, друзья. Короче, вот мы вчера сгоняли в лес. Андрей набрал березовых веников для Маньки с бяшей. Смотрите, какие классные. Им... О, нифига себе. Короче, будем давать им на праздники. На Новый год. На день рождения их не. Потом. Ну, какие праздники будут. На такие праздники будем давать. Пускай радуются. Как тебя звать? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Как тебя зовут? А тебя как зовут? Амина. Амина. А меня баба Лида. А тебя Амина. чук-чук. Ничего, скажи. Как в деревне мы здесь? Конечно. Очень хорошо, да, тетя Лида? Да. Я вообще зимой скучаю. Ой, так я Тут тоже. Хоть хорошо с немножко, а то там четырех стенок-то с ума можно. Ой, сойти. да, да. Тебе а я там вяжу зимой, что-нибудь делаю. Вот это хорошо успокаивает нервы-то. А с детьми-то да. Ну они пока в школе в садике опять отдыхаешь. Но, но, но. Сейчас Даринка появилась не отдыхаешь опять. Но, но, но. Вот так вот. Жизнь такая. Так это хорошо, когда весело. Мама-то. Да. Поел что? Да. Вот у нас Денис племянник пришел в гости к нам. Ничего, можно тебя снять. Да. Да? да. Я говорила вам Познакомьтесь Вот он хороший мальчишка. Это Танкин, сын. Да, вот я его люблю. Вот он хороший мальчик. А Мишу нет. Мишу как-то не признаю. Ага. Короче, мы пришли. У нас сегодня шашлыки, башлыки. Решили сегодня побаловать свои пузыки. Пузики. Да? Муж поели. Короче, камера у меня мозга компассировала. Сейчас все стерли, все нормально. И начала я снимать видео. Сейчас покажу, какие шашлы... Короче, вот такие шашлыки. Ну, здесь поели мальчишки. Дедушка у нас там сидит. Короче, там тоже шашлыки в тарелке. Закрыть надо. Стяжки. Андрей здесь с моим отцом сделали. Ворота приподняли. Очень хорошо. А тут дырка такая была. Здесь сверху. У меня все тем временем, пока я шашлыки кушаю, пока я, друзья, шашлыки кушаю, у меня зарастает весь огород. Абсолютно весь. Кошмар. Начала очистить. Даринка не, пси... не спит. Психует что-то. Жарко, может, из-за этого. А потихоньку сделала вот здесь то ладно, на капусте сделала здесь нормально все и на помидорах там чуть на картошке осталось убрать траву Но это сделаем вот сейчас говорят жара будет стоять теплица нормально все помидоры растут слава богу помидорки помидорки у нас вот помидоры там висят там висят ну короче есть помидоры слава богу цветут очень хорошо здесь вообще виноградник целый будет а здесь я когда дергала поломала несколько веточек ну помидорок Отпали они сейчас жару они как раз хорошо будут расти помидоры им это хорошо кстати, у меня баклажан один сломала, аминка. И поломала, я его сразу воткнула в землю. Ну, поливаю. Я не знаю, что будет, не будет. Он как раз свел, как вы видите, и все. Ай, ладно. Вон висят. Короче, нормально все. У меня все догоняет. Вот здесь надо будет все убирать. А завтра я не смогу, так как у нас у бабушки сороковой день завтра. Надо будет. А Димка едет у меня. Чё чё чё, покашка, ключи свои. Сегодня Андрей этими ключами у нас ставил. Сейчас проедет Дима. Вот сейчас расскажет. Выключи. Это не фигня называется. Выключи, выключи. выключи. Этот ключ сегодня этим ключом Андрей у нас менял смеситель ванной. Видел? Нет. нет. Что там было? Это кошмар. Он, короче, там эта, Мама, труба -то короче, Это труба-то железная, это есть. Час. Ты подожди, не перебивай. Труба-то труба железная есть. Короче, он крутил, крутил. Так, а мама... стукнул, и с другой стены да? половина стены отлетела. А? Да? Ксерокс это сделает он? Сделает. Когда? Дома Завтра? Ну дай прокатиться-то еще. Да, Артема. Мне сейчас не надо документы-то. Да, Артема, прокати его один раз, прокатил и все, что. Да, папа, пока. Я прокачу. Я прокачаю. Уйди, уйди. Давай, Давид. Ладно, домой приедете. Домой, пошли, домой пойдете? Мы на карту бейте. На пойдем. На карту. А? Вы домой пошли, да? Дома сидите тогда. Нет. Папа, я саду Ты саду. садись, садись. Я, уже за это я тоже за это держусь. Да. Конечно, я так и езжу. Но одной рукой папу держу за живот. Да. Ха -ха -ха -ха. да? да. Что там у нас дедушка-то делает? У меня Андрей, отец, помогает тете Але подвязывать сливы или вишни уже гуляешь да ай молодец Чё, одна мама не выходит соседи должны друг другу помогать вот это кстати джудиаля принесла сегодня сушки конечно кушать же принесла иди кушай Будем в петалки, петалки. Это меси. Так красиво. Хотелка нашли? Ага. Где? Где Давид нашел, не знаешь, куда ходил? А ты не нашла? Нет, я ходила, это, я говорю у девочек. Да? Они большие что ли? Ну, не знаю. Лет, а выше тебя? Лет, ну, больше тебя, да они? Да, они больше. А -а -а. Мама работает, а другой... не знаю. Да? Кто там... Салам лежа. Ты верна? Сливом Сливом колташта... колтоштаешь? А? Алялан ля лан Толик Том, конечно. Туда полша. А? А, шуда дэн. Шуда дэн. как раз щапал. Домой убежал. Динара, перестань! Давид, там кто там, не знаю. Ну подвязывают, подвязывают. Че, Толя, ты же мо, слива мое, а Груша. А мы Шонуш он пел, пела же мна ламанда груши. Слива же мое шкенченуло, слива же мое. Че пьешь? Вкусное такое. Компот пьешь. А. Конечно, а ты еще не прызгала? Да? Мама тут. Конечно, да. Я сказала, все, я бы Костя меня руках. А Костя дома? Да. да. За компьютером как О, Гулять не выходит. Ну, У -у -у. Нет. Солнце нет. Он не выходит. Это, он говорит, там же жарко а вечером не жарко вечером Дима надо сказать пусть зайдет к нему Костя сам сказал Дима не заходит говорит покатался что короче привязывают конкретно дерево обвязывают Дима на это смотрю не узнаю это смотрю на это на мотоцикле на мопеде Ага. там вон тут это я смотрю кто-то узнал дима привет говорю это, ага. привет сказал. на мопеде да, мы... ага. один один? Да, один без пацанов не мопедов то больше не было он один что не жил там уже. Ага. салам салам салам он, да... Уважение, ты чё? Ничего, я ничего. Нормально, нормально. Уважение.